Ребят, привет, это Андрей Меркулов, и в сегодняшнем видео я в необычном формате расскажу еще одну стратегию инвестирования, это инвестирование в дачи и в дачные участки. На самом деле будет интересно, потому что я покажу конкретно три стратегии, как можно зарабатывать на дачах как можно зарабатывать на их перепродаже, как можно зарабатывать на сдачу в аренде, а также мы разберем одну специальную стратегию, которую может использовать практически любой. Мы также разберем те причины, почему стоит это инвестировать. Поэтому смотри это видео очень внимательно до конца. Как обычно, ставь лайк авансом, подписывайся на канал, жми колокольчик, и сможешь получать новые видосы, и смотри это видео прямо сейчас. Почему именно дачные участки? Давай разберемся с этим значит, Первое, дачи не такие дорогие, как, допустим, земля под ДЖС, на которой строятся дома. Во-вторых, на дачах сейчас можно прописаться. В то, что практически круглый год есть электричество, во многих, во многих СНТ, во многих дачных поселках есть электричество. И люди живут круглый год, потому что можно поставить газголдер, можно поставить септик. То есть... История развивается в ту сторону, что на дачах можно жить круглый год, и это также повышает спрос на них, потому что, смотри, пункт первый, они еще не успели так сильно подорожать. Подумай, какие еще преимущества дачных участков перед тем же, перед той же землей на ИЖС, ты еще видишь. Также напиши в комментариях, что ты думаешь по этому поводу. Может быть, какие-то преимущества мы не упустили. И ответь на комментарии другого человека. Помни, Комментарии помогают видео развиваться, подниматься вверх нашему каналу России, выпускать все больше интересных роликов из интересных мест отвечать на твои вопросы, поэтому не ленись, пиши комментарии, потому что они помогают нам улучшать твою обратную связь и снимать именно те видео, которые интересны лично тебе. Итак, теперь давай перейдем непосредственно к стратегии. Стратегия номер один, она очень простая, ты покупаешь дачный участок дешево, потому что часто происходит такая история, как вот этот редкий пеликан, смотри, Ребята, обратите внимание на этого пеликана. На самом деле, люди, которые продают дачи, это тот же типаж людей, которые продают гаражи. Они многие не знают про авито и в принципе не пользуются дачным участком. Они не знают эту цену, поэтому очень просто. Найти дачу или найти дачный участок С небольшим домиком, за небольшую сумму денег И продать его, как правило, в полтора-два раза дороже Просто используя самые обычные типовые приемы Разместить объявление на авито, сделать хорошие фотографии И эта стратегия работает очень хорошо Эта стратегия кажется настолько невероятной Потому что она слишком простая То есть как может быть так, что люди просто не смотрят там на авито Не размещают свои объявления, бросают свои активы И ими не занимаются И приходит человек, который находит заброшенный актив предлагает за него цену в два раза ниже рынка тот продавец соглашается и потом собственно из этого рождается магия потому что побеждают именно те люди которые проявляют активную позицию и здесь вторая вещь которую очень многие инвесторы забывают это нужно повторить если ты нашел правильную рабочую стратегию тебе нужно просто взять ее многократно повторять я вот здесь оставлю еще один пример как можно просто если ты хорошо разбираешься, как покупать недооцененные активы, это могут быть какие-то специальные биржи, это могут быть аукционы по банкротству. Либо ты просто находишь продавцов, которые не профессионалы и не знают, сколько это на самом деле стоит. Вот здесь я еще один пример приведу. В правом углу будет ссылка на видео, как мы зарабатываем на перепродаже доходных сайтов. И там ровно такой же пример, только не на дачах, а именно на сайтах разобран. Стратегия номер два. Когда ты нашел участок ниже рынка, это на самом деле ключевая история, то что тебе нужно перебирать большое количество вариантов, не охотиться за одним, а находить 2, 3, 4, 5, 6, чтобы у тебя была сильная позиция, у тебя был выбор. И тогда ты можешь продавцам предлагать конкретные деньги, привозить там 50-100 тысяч рублей задатка на стол. А и многие люди будут соглашаться. Второе – то, что можно сделать, если часто на дачном участке есть старый убитый дом, который вот даже заходить туда страшно. Соответственно, ты можешь сделать простую реконструкцию. Первое – это навести порядок, то есть некий очень базовый хоум-стейджинг. У нас есть видео-интервью с Анной Мершинченко, где мы рассказываем о том, как они, снимая квартиру, делают за 70 буквально… 100 тысяч рублей очень красивый и качественный хом стейджинг и сдают это в послушной аренду. И с дачами ровно такая же ситуация. Ты берешь старый убитый домик, ты можешь просто дешево его покрасить. Часто приходится заменить окна, иногда можно там сделать внешнюю отделку, но все это несизмеримо с тем, какую цену ты можешь получить задачу. Потому что если ты посмотришь на любое садоводство, ты найдешь домики старые убитые там за условно 300 тысяч рублей, и в том же садоводстве будут домики, которые будут стоить миллион рублей. И будет их отличать: что одном тебе хочется жить, а из другого тебе даже заходить страшно. Так вот, тебе нужно находить старые убитые дома, реконструировать. И у нас здесь будут примеры. Мы подберем специально, пока я рассказываю. Мы тебе приведем пример на экране до и после, как выглядела дача до того, как ее купили, и как она выглядела, когда ее начали сдавать или продавать. На самом деле есть всегда стратегии, ты можешь и лучше их комбинировать. То есть, первая стратегия, когда ты прода перепродаешь актив, и в этот же самый момент ты его сдаешь, причем ты можешь давать дачу как длительно, то есть на летние сезоны так и посуточно, если она у тебя предназначена для круглогодичного проживания. Что для этого нужно? Для этого нужно закопать газголдер. А второе – для этого нужно провести воду, чтобы она не промерзала. Вам необходимо найти садоводчество, в котором люди живут круглый год, то есть в котором не отключают электричество. Причем я видел примеры, когда есть садоводство, в котором электричество отключается, но человек специально себе протащил по тем же проводам линию, от э, которой не будет отключаться. То есть, он сам договорился, провел, проплатил, такие примеры тоже есть. И если вы будете специализироваться на том, что будете покупать именно этот вид активов ниже рынка, очень скоро вы обнаружите то, что кроме вас не так много игроков. То, что тех людей, которые все смотрят на квартиры, на дома, на какие-то красивые активы и дачами, на самом деле никто не хочет заниматься, но при этом существует прямо очень серьезная проблема для людей, которые либо хотят просто снять для себя дачи на лето, особенно те, которые живут в больших квартирах или в небольших квартирах, в больших новостройках, или та категория людей, которым необходимо просто провести выходные в хорошем месте. И здесь начинают работать уже зимние виды спорта, такие как баня, такие как мангал и теплый дом из очень прикольных примеров я видел, когда инвестор ставил на дачу стиральную машинку и именно это являлось ключевым триггером для того, чтобы произошла продажа. То есть дача долгое время стояла, ее никто не хотел покупать, он поставил стиральную машину, причем, насколько я помню, он ее даже не подключал, он просто вывел а, коммуникации. Просто наличие этой стиралки привело к продаже. Это мы поговорили о реконструкции. И наконец третья история, она тоже очень часто, когда ты берешь дачу и на ней дом, ну прям прямо рухлит, рухлит. То есть абсолютно Нечего реконструировать, и это может быть либо участок по Рушибарианам, либо участок по трехметровым слоем снега. На самом деле зимой дачные участки любые участки продаются гораздо лучше, потому что их никто не ищет, нет спроса, и люди, которым срочно необходимо продать, они хорошо могут двигаться. В одном из примеров, когда мы покупали участок, мы его купил, он продавался за полтора миллиона, миллион пятьсот пятьдесят. После переговоров с продавцом он был согласен его продать за один миллион рублей. То есть, представьте, скидка составила больше 35% процентов, просто потому что человеку нужны были деньги, и просто потому что это был не сезон. При этом этого участка не было в объявлениях на ВИТА. Сразу подумайте, если вы думаете, что вся земля и вся дачные участки, которые продаются, есть на авито, это далеко не так. То есть, если вы хотите найти реально интересную землю, вам нужно ехать в ту локацию и смотреть объявление «Продаю». Если это, тем более, не красочно оформленное объявление, например, на доме написано «Продаю», это ваш клиент, вы можете выяснить, кто хозяин, вы можете обратиться к председателю судоводства, запросить координаты, потому что все люди платят взносы, и, как правило, есть контакты тех владельцев. Также очень хорошо работает, когда вы приходите напрямую к председателю, спрашиваете, никто, не хочет ли кто-то из членов садоводчества кооператива продать вам участок или дачу. Это все работает, вы можете использовать. И, наконец, вернемся к третьей стратегии. Когда дом либо отсутствует, либо он просто его проще снести, берется садовый участок и ставится очень простой модульный дом такие дома стоят недорого его приведем несколько примеров на картинок они здесь появятся на экране и эти дома либо могут быть быстро возводимые каркасные либо это может быть дом из морского контейнера у нас здесь были примеры бизнеса на морских контейнерах также рекомендую посмотреть но если там мы говорили просто складские помещения то в данном случае речь идет о жилых морских контейнерах и если погуглите и плюс посмотрите наши примеры вы поймете что из них тоже делают очень неплохие дома. Мы, когда тестировали эту стратегию, мы пришли к выводу, что проще, быстрее и выгоднее для продажи поставить не морской контейнер, а поставить недорогой, но очень клевый каркасный дом, допустим, с подранным остеклением. Потому что эти дома начинаются там от 350 очных дачные домики. Если вы захотите их утеплить, они будут чуть-чуть подороже. Но в целом вы можете создать очень хороший актив, который вы сможете круглогодично сдавать либо в посуточную аренду, плюс в сезон спрос будет еще выше, и вы сможете сдавать еще дороже. Если вы будете использовать потреб-кредит, вы увидите то, что цифры будут так же, даже за летние месяцы, вы сможете зарабатывать очень неплохие проценты годовых. Напишите, насколько была полезна вам эта стратегия, стоит ли еще рассказывать про различные стратегии с землей, потому что, на мой взгляд, это один из самых недооцененных активов, с которым очень мало кто умеет работать. С вас, как обычно, лайк, подписка, не забывайте на колокольчик, потому что это помогает вам получать новые видео быстрее всех и не пропускать ни одной полезной стратегии. Нашему каналу это помогает расти. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. И увидимся в новых уроках. Не забудьте, в описании есть ссылка на мою инсту. Есть ссылка на марафон «Пассивный доход», если вы еще не начали его проходить, это первое, с чего стоит начать, потому что на нем вы создадите пассивный доход, это первое. На нем вы узнаете большое количество стратегий инвестирования. Мы с вами сформируем портфель, и я расскажу, как можно работать вместе с вами и с нами, и где брать инвестиционные возможности. Пока-пока, переходи. Для того, чтобы связаться со мной, вам необходимо зайти в Инстаграм, найти Эндрю Меркулов, и не забудьте нажать кнопку подписаться, после этого напишите мне в директ, то есть просто нажимаете кнопочку «Написать», пишем «Привет, меня интересует такой-то вопрос, хочу найти инвестора для своего проекта», либо наоборот куда-то инвестировать, помогите подобрать, нажимаете кнопочку «Отправить», и я вам все рассказываю. Также не забудьте посетить раздел «Готовых услуг», потому что там вы, во-первых, выделили отдельно наши платные и бесплатные курсы, вебинары, на которых можно узнать больше по теме, также в разделе «Мои подрядчики» вы найдете тех ребят и те контакты, с которыми мы сотрудничаем, с которыми мы, в принципе, работаем сами, то есть вы с ними связываетесь и уже обсуждаете то, что вам конкретно нужно. Сделайте это прямо сейчас, найдите, если вам необходима помощь от нас, напишите.